Всем доброго дня! В Аратинске у нас продолжается работа, как я обещал, следующий этап работ. Расширена плита еще на один пост, значит, повязаны трубы теплого пола, утеплители и все остальное, то есть арматура, здесь же у нас приямки подготовлены, повязаны трубы теплого пола, арматура, там же под ними, значит, утеплители, закладные детали под установку решеток приямков. Соответственно, для того, чтобы они у нас не обколупивались, то есть не, не обваливался бетон и так далее, они немножко закреплены. Дальше поставлены маяки, закладные детали под колонны. Ребята выгружают бетон, работа идет.